на Волге Живи с палатками с палатками прям приезжают стоят вот Серега купил себе флагман 360 ю я вот смотрю, он даже эти ценники не снял, ходит так он с магазинов. Сейчас шестерочку настроить свою и будет летать. Посмотрим. Так, мы на Волге. Кстати, Остались мы только садиком вдвоем. Лодка грязная, после похода я ее так и не помыл. После сплава по как как шаге. Вот, мотор провел еще один ремонт. Не знаю, как я покажу. Но главная цель сегодняшнего выхода проверить мотор, честно говоря. Была ну, одна неприятность, на которую я думал. Потому а, что варен он тоже плохо время от времени. Судя по всему, похоже на то, что причины был дополнительно установленный фильтр неправильный ну, вот Сегодня мы проверим мое предположение Фильтр я убрал Посмотрим, как будет мотор себя мотор вести Это островок. Это островок такой. Ну, Но мы сюда не пойдем. Там есть народ. Нам неинтересно. Просто разведка. Пока просто разведка. Ну что, мотор работает, ребята? Мотор работает. Пока боев не было. Видимо, причина еще посмотрим А здесь устье большой как шаги, как раз вон там прямо по курту, вон там прямо прямо по курту. Устье большой как шаги, по которым мы А это остров. Может быть, я